Дальше группа элементов это надежность. Отмечу здесь что самое главное с точки зрения оценки надежности это понимание вот этого вот параметра то есть для понимания вероятности отказа на какую-то дату, соответственно, очень много информации и разные необходимо, и на этом строится вся система правильной надежности. Соответственно, есть специальные люди, я надеюсь, там в ваших организациях уже есть понимание, что это выделенные люди. Это инженеры по надежности, которые занимаются именно исследованием дефектов, которые характерны для вашего оборудования в условиях, эксплуатации вашего производства. То есть нет никакого готового справочника в интернете, по которому вы можете сделать оценку надежности оборудования без привязки к своим условиям эксплуатации. Ну и, соответственно, опять-таки в мире и у нас потихоньку развивается одно из направлений автоматизации, это ASU, так называемая надежность, RCM системы, которая позволяет этим инженерам, собственно говоря, строить свои выводы, исходя из анализа данных.